коллеги привет это андрей тихонов надеюсь мое лицо еще не надоело большинству как минимум в очередном видео у нас не так давно был такой менее сериал ордонтический из рубрики конспект семинара по лечению 2 и третьего класса мы его пока приостановили потом наверное еще все-таки добьем тему глубокого и открытого прикуса который в тот семинар входит сейчас мы решили записать новый видеосериал из рубрики тоже конспект семинара по семинару «Минивинты 2.0 семинару о применении мини-винтов ардантии но в целом формат показал что он такой как бы кому-то легче конечно визуально смотреть там какие-то посты кому-то в принципе достаточно ну и, скажем, вполне удобно посмотреть там некоторое видео, послушать на пальцах такие рассуждения, чтобы какую-то систему себе в голове сложить. Кто-то был уже на семинарах, ему это в качестве повторения может быть, а кто-то не очень понимает, о чем семинар, не понимает идти, не идти, узнает он что-то там или нет. То, может быть, такие видео дают представление о программе семинара. Ну и я надеюсь, всем они дают некоторые полезные также мысли, которые вы можете в таком формате почерпнуть для того, чтобы использовать в своей работе. Итак, сейчас у нас, собственно, первая серия сериала по мини-винтам 2.0. Я, естественно, не буду идти по всей программе семинара, а про таким наиболее основным каким-то вещам. И в первой серии давайте мы коснемся такой темы, как... Ну, вот в принципе, например, отторжение мини-винтов, почему оно происходит и как его уменьшить. Но в целом, как на семинаре, так и в видео, мы не будем сильно много концентрироваться на скажем, технических нюансах установки мини-винтов, на хирургических аспектах. Это вот в первом видео чуть-чуть будет, да, а потом вообще весь семинар, и мы это отразим, собственно, в данном видеосериале, он больше посвящен ортодонтическим, биомеханическим аспектам применения винтов, самому интересному и самому трудному. Как сделать так, чтобы все двигалось туда, куда надо, и не было побочных эффектов? Потому что, ну, мини-винты – это серьезный инструмент, и как любой серьезный инструмент, он может сработать, как говорится, и в ту, и в другую сторону. То есть и дать нам какие-то большие преимущества, и дать нам серьезные осложнения. Поэтому обязательно, конечно, с умом применять такие эффективные средства, как мини как скелетную опору в целом. Окей, okay. ну и возможно в этом видео немножко успеем еще поговорить про использование дентальных имплантатов для опоры. Вот. А дальше уже перейдем в следующих, видео, в следующих видео к дальнейшим аспектам семинара. Там лечение с удалением, дестеризация, мизилизация, вертикальное перемещение, интрузия, коррекция наклона сгрузенной плоскости и так далее, и так далее. Окей, okay. uh, отражение мини пару слов. Uh, ну, Почему винты отторгаются, как часто и так далее. Вот э, в нашей практике я посмотрел статистику, на семинаре я ее показываю. Мы прям посчитали за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы статистику отторжения. И так, если сейчас грубо сказать, то в целом она начиналась там у нас с 23 и более процентов, когда в начало было мало опыта у хирурга, который это делал. А потом, ну, как бы ушла где-то к 17%. Примерно вот я бы ожидал, скажем, от 15 до 20% отторжения мини-винтов в реальной практике без рекламных заявлений. Возможно, если хирург очень много лет, точнее даже не только лет, а просто много винтов поставил, там, не первую тысячу то у него процент должен быть меньше, я думаю, он вполне себе может а, в целом быть около 10%. Когда семинары проводят разные, и называют там цифры 5%, ну, может быть, да, вот у тех мастеров, которые, собственно, а, по мини-винтам а, проводят ну, какие-то там семинары, западные, восточные коллеги, у них может действительно такие маленькие проценты, там 5-7. Но в целом в реальной практике, если вы работаете, чтобы вам там не, не бить своего хирурга или там не переживать самому, если вы это делаете, то все-таки есть смысл ориентироваться на такие цифры от 15 до 20 процентов, по крайней мере статистика там нескольких сотен мини винтов, установленных в нашей клинике, показывают такие цифры. Какой примерно срок выживаемости винта, вот тот срок, после которого отторжения уже гораздо более редко случаются, это срок от 2 до 4 месяцев, в среднем около 3 месяцев у нас срок. Это тот срок, который мы сделали гарантийным, например, в своей клинике. То есть, если мы понимаем, что винт отторгся ранее 3 месяцев, то с высокой вероятностью такая-то проблема с техникой установки, плотностью костной ткани или так далее, какими-то такими вещами, ну, за исключением, конечно, очевидных ситуаций там с плохой гигиеной. Вот, а вот этот гарантийный срок, ну, переустанавливаем винт без оплаты повторно пациенту, да. этом тоже можете взять эту цифру от 2 до 4 месяцев, если после этого винт не отторгся, то у него хорошие шансы быть надежным, да. А почему винты отторгаются? Ну, если брать науку, вот, научную литературу, опыт, клиническую практику, то в основном это Банальные вещи некоторые, то есть там, ну, там банально вкрутили там, где нет костной ткани. Ну понятно, что это все не собираются так делать, вот, но тем не менее всякое бывает. Вторая, например, ситуация, когда винт касается корня. Показываю исследование на семинаре, там в принципе, если точечный контакт корня, с мини-винтом процент отторжения сразу возрастает там, по -моему, до 9 где-то. А если, например, винт вообще не касается корнем, то а, в исследовании были получены цифры 1,5%. А если винт касается корня прям плоскостью, то есть какая-то значимая протяженность винта имеет контакт с корнем зуба, то процент отражения возрастает там, практически до 20 и выше. Поэтому вот задача, конечно, установить, если вы между корнями ставите винты, их так, чтобы они максимально не касались корней. Для этого надо, конечно, понимать анатомию этих областей. В целом самое большое расстояние между корнями на верхнем зубном ряду это между пятым и шестым щечно. Если мы говорим про вестибулярную сейчас поверхность, да, второе по величине это между двойкой и тройкой наверху. Не очень хорошее, не очень большое количество, это между 6 и 7, между 5 и 4, 4 и 3, там поменьше да, расстояние. Но в целом, конечно, индивидуально можно всегда найти. На небной поверхности между корнями практически везде достаточно расстояния. Огромное расстояние около 6 мм в среднем между 5 и 6 нёмное. Это расстояние достаточно большое, позволяет делать дистиллизации какие-то там, да, n-массы и так далее. То есть это тоже надо учитывать. Но небно обычно расстояния большие достаточно. Поэтому я бы советую, когда у вас небольшой опыт, делать все-таки анализ до установки на компьютерной томограмме. Смотреть, что там с количеством места для установки винта, чтобы он не касался корня. Это снизит резко процент отторжения. Также отторжение происходит, если воспаление вокруг винта да, происходит. Воспаление, понятно, или это плохая гигиена, Например, хирург не объяснил, что надо чистить. Подумал, что ортодонт объяснил. Ортодонт не объяснил. Подумал, что хирург объяснил. Пациент боится винта, не чистит его. Отсюда воспаление, отторжение, поэтому пропишите, конечно, в согласие, согласии, что... и объясните человеческим языком пациенту, что он нужен, нужно однопучковой щеткой чистить этот винт там, два раза в сутки, и не жалеть его, а поддерживать там хорошую гену, тогда будет гораздо меньше шансов на отторжение. Ну и также, конечно, воспаление чаще происходит в подвижной слизистой, поэтому вы понимаете, что винт желательно ставить в прикрепленной десне, или в первом 1-2 мм подвижность слизистой, но не выше, чем 2 мм подвижность слизистой. Там уже слишком мобильная, слишком подвижная слизистая, она вызывает гораздо больше шансов на воспаление, дискомфорт, отторжение как следствие этого. Ну Курение довольно сильно повышает вероятность отторжения винтов. Ну, к счастью, в нашей практике, большинство пациентов это мало курящие, поэтому, скажем там у ортодонта довольно мало пациентов, которые там сильно курят, да? поэтому, ну, тем не менее, прописать такое тоже стоит в информированном согласии для пациента, что курение вызывает отторжение, если пациент курит и не отказывается от этой привычки, то он должен быть готов к отторжениям. Также, кстати, в информированном согласии, если мы уже про это говорим, про организационные такие вещи, там стоит прописать, что большинство винтов попадают в пазуху, если мы говорим про боковой верхний отдел, и по исследованиям как считается, что до 2 мм попадания винта в пазуху не является проблемой. как бы маловероятно, что вызовет какие-то проблемы, но тем не менее прописать стоит, чтобы потом, если лор увидит там на допустим на снимке, да, у пациента мини винт в пазухе, чтобы это не явилось для пациента сюрпризом и это не было интерпретировано как некое осложнение, которое нами было создано. Старайтесь не делать так, чтобы винт был более двух миллиметров в пазухе, чаще всего это винты. Между шестым седьмым и 7 между пятым и 6 подскуловые, 80% подскуловых винтов должны быть в пазухе для хорошей фиксации. Небные между пятым и 6 то есть в принципе в боковом изделе верхнем легко достаточно. Ведь в пазухи просто предупредите пациента в информе согласия об этом. А, ну, что еще, как бы по а, отторжению, вот на, на самом деле, пожалуй, это основные основные вещи Я сейчас подгляжу там в свой конспектик у нас в каждом по каждой теме идет такой как всегда take home point лист такой список пунктов которые надо взять на вооружение на семинаре мы даем брошюру и конспект который прям по каждому по каждому разделу прям подытоживает четко чтобы можно было взять если ты все забыл и посмотреть ну вот пять процентов якобы по Крису Чангу есть пациентов генетически предрасположенных к отторжению винта это тоже надо учесть и прописать в информированном согласии что ну вдруг пациент будет такой у него все будет отторгаться вот ну вроде как Самое важное, конечно, это первичная стабилизация винта. То есть, если вам прислал хирург пациента, проверьте, что винт стабилен. Сами поставили винт, проверьте, что он стабилен. Если винт уже первично стабилен, ожидать от него нет смысла больших каких-то там подвигов дальнейших. Ну что, мы э, про дентальные имплантаты сегодня не успели, потому что видео больше 10 минут, как уже оно, ну да, я понимаю, вы не найдете время в своей занятой практике это, э, слушать и смотреть. Поэтому давайте я лучше их почаще буду делать. Поэтому в следующий раз поговорим про некоторые аспекты примечательные дентальных имплантатов для опоры, вот и, может быть, уже начнем там двигаться дальше про прямую и непрямую опору говорить и так далее по программе наших семинара. Спасибо всем, кто дослушал до конца. До встречи на новых сериях и на семинаре по мини-винтам.